Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain, покажу еще один бомбезный проект, называется он Flats, переводится как Parhy, да, на русский язык, уже перевод здесь есть, он более-менее корректный. Скажу сразу с этими ребятами, которые разработчики, я уже работал, у нас уже был проект, он был очень успешный, он есть в нашем канале, я оставлю ссылочку на предыдущий проект, посмотрите вообще, что из этого получилось у нас. Сейчас они открывают новый проект, на самом деле доработали, какие-то свои мысли подвели к итоге, сбили все это в одно и сделали просто бомбический проект. И самый большой плюс ну, для меня, для вас, то, что он сейчас как раз на самом стадии открытия, да, сейчас как раз самый пресейл. И сейчас вот приложение, о котором будет идти непосредственно речь, все строится, базируется на приложении, на, которое работает на андроиде, в будущем на iOS. Uh, это приложение как раз сейчас дорабатывается, и вот как с тем, как оно будет дорабатываться, у нас соответственно будет вырастать цена. Поэтому сейчас сразу скажу, забегу наперед, что мастер-ноду можно купить за очень хорошую цену и не обязательно ее покупать полностью, платить ее всю весь объем, можно взять часть, часть монет, которые у вас будут, потому что у нас здесь будет э, постмайнинг и будет здесь мастернода непосредственно. Но я делаю акцент на мастерноду, потому что она будет сто чего-то стоить и она будет апаться. У нас были уже проекты месяц назад, которые стоили 4000 долларов на входе. Сейчас 9000 сами понимаете. Я думаю, здесь будет то же самое. Рой будет просто огромный. Мы посмотрим. Я уже все подготовил. В принципе, давайте посмотрим, что себя он представляет. Я не могу дать сейчас полный обзор. Сразу скажу, что Спустя неделю-две, когда будет уже релиз для iOS а и так далее, я покажу, как это работает, прям наглядно, да, сделаю еще один обзор по этому проекту и как раз посмотрим их продвижение там за 2-3 недели. Я думаю, каждому будет интересно, и те, кто зайдут, будут ждать какие-то результатов, или те, кто сомневается, то есть понятно, да. Так, смотрим, что это у нас. Это мастер-нода, приложение для ставок, которое упрощает инвестирование, то есть, да, Android-приложение, выпущенное, предпродажа уже открыто. Для Android, да, если у вас есть, у меня, к сожалению, нет android Сейчас, чтобы вам показать, я прошу прощения, да, но покажу уже на iOS немножко позже. То есть у нас будет мобильная платформа, да, мобильное приложение, на котором вы можете размещать, включать свою мастер-ноду, если есть монеты любого проекта абсолютно, где вы хотите купить мастер-ноду, вы можете это делать всего лишь через приложение. Вам не нужно ничего скачивать, ничего делать, все очень просто, подручным способом. 5 кликов, 10, и вы уже запустили мастерноду, купили ее и так далее. Вы завели свои монеты сюда на приложение, все это делается в одном месте. Зайдете, посмотрите, почитайте, чтобы понимать вообще, что это из себя представляет. Я думаю, поймете, но очень крутой сайт, и опять же, предыдущий проект очень порадовал. Я думаю, этот будет радовать 100%, я можете его на главную страницу добавлю. Так, что у нас здесь есть? Инвестируйте очень легко в мастер-ноду с нашим приложением. Вы также можете купить долю мастернода, если вы не хотите полной, Понимаете? То есть можно будет запускать с кем-то, можно будет да, скидываться в одну мастер-ноду. Если, например, мастер-нода пол-биткоина стоит, вы можете заплатить там. Сколько у вас есть денег, когда будете получать в будущем профит, то есть, ну, можно скидываться. То есть в, в шарик ноду можно будет скинуться. Провешивание. Так, Но ну здесь немного некорректно переводит. Для каждой монеты с включенным постмайнингом, я так понял, у нас есть пул, в котором участвуют ваши монеты. То есть также в приложении можете включать постмайнинг, они у вас будут стакаться. Не нужно держать компьютер включенным, да, чтобы у вас был постоянно открыт кошелек, он просто вам не нужен, это очень удобно. И покупайте, продавайте свои монеты за биткоины в нашем приложении. То есть сразу будет эквивалент, вы будете видеть, сколько эта монета будет стоить в биткоине, сразу можете ее продать сразу можете вывести через биржу. Все очень просто. Продажа наград и покупка узлов никогда не была такой простой. Вот они это подчеркиваю, доступно в апреле. Это уже доступно, можно все посмотреть, скачать. Посмотрите, думаю, будет очень интересно. Так, монеты, которые будут представлены, они растут с каждым днем. Новые партнерские программы, новые проекты, которые приходят к ним, которые будут участвовать, непосредственно будут, уже будут в приложении, которые вы можете купить, поменять и так далее, или запустить эти монеты и мастер-ноду, купить именно у них. Растут с каждым днем, вот они про это рассказывают. Добавляют новые монеты, вы можете проверить ваш полный список, или, может быть, добавить монету в наше приложение. То есть это касается еще и инвесторов, ну, в плане разработчиков других проектов. Может быть, кто-то есть или из рук комьюнити. Посмотрите, присмотритесь. Я думаю, будет годная платформа. Очень, очень в это верю и надеюсь. Так, начните бесплатную пробную версию. 30 дней прямо сейчас. Сейчас можно зарегистрироваться и первый месяц попользоваться. Я думаю, самый взлет будет первый месяц-два. Так что, ребят, не упустите свой шанс. Смотрим, что можно скачать уже кошелек. Если вам нужно, мы можем скачать настольный кошелек да, для Windows, для Linux, для Mac. Ссылочка на GitHub. На самом деле они вам не нужны. Вот смотрите, какая у нас идет вкладка. Предпочитайте запустить самостоятельно, нет проблем. Просто запустите кошелек, как любой другой криптовалюты, У нас есть доступные сборки. Все делается очень просто, не нужно никаких установок длительных и так далее, каких-то кодов, портов, ничего этого не нужно. Все очень просто, двумя кликами делается. Все упростили уже за вас. Наша задача только заходить в проект, чтобы он рос, и рос его рой, и сама его стоимость. Те, кто войдут на первых порах, заработают просто отличные бабки. Так что, кто искал что-то прям достойное-достойное, рекомендую сразу 100% здесь мы видим по блокам у нас какое будет вознаграждение видим с мастерноды с постмайнинга здесь в принципе все понятно посмотрите и что у нас здесь прозрачное ценообразование в нашем приложении есть все необходимо, чтобы вывести ваши инвестиции на новый уровень никаких скрытых платежей здесь понятно и здесь само приложение сколько вы будете его платить постоянный пользователь нет или вы размещаете свои монеты для инвесторов со скидками сразу будут цены они будут варьироваться и если в другой валюте, это будет немного дороже, то есть нужно смотреть. Но все ориентируется на их, то есть на монеты, которые вы получаете именно с их мастерноды. Это удобнее всего. Так что, ребят, какие вопросы любые, задавайте мне. Соцсети у нас здесь есть. Что еще хотел показать? Это белая бумага, я ее, к сожалению, не могу сейчас перевести. Она есть, здесь довольно-таки все подробно расписано. Что я хотел здесь посмотреть, это у нас спецификация монеты, назва, название мы уже говорили, тикет FLS, алгоритм Quark, у нас будет постмайнинг, как я и сказал, мастернода. Все будет 10 миллионов монет, премайн 110 тысяч, думаю это нормально, логично. Время блока 60 секунд и мастернода у нас стоит 1000 монет. 1000 монет это сейчас 0.25 биткоинов, четверть биткоина. Ну, не скажу, что это много, это где-то 1300 долларов. Я считаю, что это хорошая цена для данного проекта. И на мастернода ранг мы сейчас смотрим. Вот, мастернода стоит 1300. Ребят, не упустите, реальный шанс. Очень крутой проект. По хорошей цене входа сейчас. У нас рой просто 2 недели, грубо говоря, 10 дней. Уже 7 мастернод у нас есть, так что можно залетать. Чисто офигенный проект, офигенное приложение, в которое ре реально вкладывает, которое будет скоро разработано под любую систему, так что операционную. За заходим, смотрим, все вопросы пишите мне в комментарии, пишите на почту, пишите в Дискорде. Разработчику ответят, очень толковая молодая команда. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Давайте, до скорой встречи, всем пока, не забывайте ставить лайк.